Здравствуйте. Сейчас я песня, которую придумала сама. Сначала написал уступлений. Потом впоследствии для нацистоврения я придумала к нему. Песня о детстве, о хороших днях, о, о хороших прожитых днях в моей жизни. Ну, впоследствии там есть вывод небольшой такой позитивный. Что может ожидать пожилой жизни? Ну да так, в общем, в общем, Итак, начну. Вечер у нас все наш у потолой наши я не приду, как обычно, но меня я не приду. Я не хочу обижать тебя, ты на меня не лети. Я буду свято, чем я ждёшь тебя, Картинку хочу запрести. Давай руки не, не играть. Я разбужу тебя пять утра, В окошко прошу посмотреть. Я не проснулся, спустя тебя, и коробках и гриме месчей. Стану пораньше, я сплю всегда. Так как по дороге бежать, Вижу коровы далека, Как другом вдруг стали подать. А где-то все шеет Внутри меня всегда а обманщук. По Чего-то у Я посмотрю на тебя, не стало тебе тупо И поцелую я длинные губы и обниму. И чей-то грустный бой И встретим то, что ждали мы сегодня и всегда Чего не ожидали, мы покажем нам, ну да Парай-ла-рура, рура-папай-ла-рура пам пам пам, пам.